Вот наконец решился Из дома вырвался Я наконец на море Такая красота Ну а вокруг девчонки Куда не бросишь взгляд И слышу смех, я звонкий. Обрывки разных фраз. Сейчас бы отдохнут мне Может закрыть глаза Но слышу смех, девчонок. Рот и зов Набиться и забыться Да я почти готов Девчонки Куда мне деться Нырну как в море Пойду нырну сейчас А может бросить черту Субтитры а сделал